Привет, друзья! Повальный бум на простые косметички и любовь народа к технике Трапунта явились предпосылкой к созданию и этого урока. Предполагается, что у вас в наличии пяльца размером 240 на 360, ну или по крайней мере не, месть, не меньше, чем 200 на 310. В принципе, эта выкройка прекрасно может состоять из трех деталей которые вы можете вышить по отдельности, украсив их разными дизайнами. К примеру, дно можно залить стежкой, а в верхней части вы сможете расположить какой-нибудь узор или надпись. Посмотрев принцип создания простой выкройки в программе, я думаю, вы справитесь самостоятельно с остальной работой. А если нет, задавайте вопросы. Зайдите в меню «Начало фигуры. Прямоугольник». Установите «Заливку», «Невышитая линия» и «Орнаментальная строчка». Перенесите курсор мыши на рабочее поле и создайте объект произвольной формы. Не снимая выделение с объекта, кликните правой клавишей мыши и в выпадающем меню выберите числовой параметр «Размер». Деактивируйте параметр «Сохранять пропорции». И установите размер в миллиметрах, равный 200 на 35. Нажмите ОК. Не снимая выделение с объекта, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-D. Создать копию. Переместите новый объект в нижнюю часть рабочего поля. Снова нажмите комбинацию клавиш Ctrl-D. Измените размер объекта, установив значение по вертикали равным 70. Снова нажмите комбинацию клавиш Ctrl-D и установите размер объекта равным 120 на 310. На рабочем поле выберите первый объект, прижмите клавишу Ctrl. -D, и кликните по последнему. В окне «Порядок вышивания» вы можете видеть, какие объекты вы выбрали. Они подсвечиваются синим. Примените к выбранным объектам выравнивание по центру и по верхнему краю. А затем примените к ним функцию «Изменить перекрытие. Слить». Не снимая выделение с объекта, прижмите клавишу Ctrl и кликните по второму объекту. Проделайте с ним то же самое, только выравнивайте по центру и по нижнему краю. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl-A, выделить все, и примените к объекту выравнивание по центру. Ну и, соответственно, изменить перекрытие, слить. Выкройка готова.